Дальше у нас идут показатели уравнения неравенства. И давайте прочитаем условия первой задачи. В ходе распада радиоактивного изотопа его масса уменьшается по закону. В начальный момент времени масса была 40 мг. Найдите через сколько минут масса станет 5 мг. Ну, в принципе, достаточно просто подставить. Получаем, что 5 равно 40 умножить на 2 в степени минус t. Так, t большое составляет по условию 10 Обе части поделим на 40, получаем 5 сороковых равно 2 в степени минус t делить на 10. При этом 5 сороковых, если сократить на 5, это будет 1 восьмая. При этом 1 восьмая то же самое, что 1 вторая в третьей степени. Но чтобы довести до основания 2, нам необходимо перевернуть, то есть степень сделать отрицательной. Поэтому мы получаем, что 2 в степени минус 3 равно 2 в степени минус t делить на 10. В таком случае мы можем основание степени смело убирать, то есть написать, что минус 3 равно минус t делить на 10 и обе части умножить на минус 10. В таком случае получается, что t равно 30. Так 30 мы запишем 30 в ответ и посмотрим следующее задание. В следующем задании у нас адиобатический процесс для идеального газа. Закон для него дан. Так, Найдите, какой объем будет занимать газ при давлении а, P равном 6,25 на 10 шестой. Ну что мы с вами сделаем? P в принципе есть, поэтому сразу пишем, что 6,25 на 10 шестой, при этом умноженное на V в степени K у нас 4 третьих. И должно это составлять 2,56 умноженное на 10,6. Естественно, мы обе части можем на 10,6 поделить. В таком случае это сокращается. И дальше обе части поделить на 6,25. Получается, что в F степени 4 третьих это 2,56 на 6,25. В принципе, можно сразу числитель изменителя дроби умножить на 100. Получается 256. 625 при этом само по себе 256 это 16 в квадрате 16 в квадрате 625 это 25 в квадрате но и 16 это у нас 4 в квадрате то есть мы получаем 4 в квадрате в квадрате и тут 5 в квадрате в квадрате то есть мы получаем 4 пятых в степени 4 дальше что мы с вами сделаем вот у нас идет v в степени 4 третьих по факту, это то же самое, что корень третьей степени из v в четвертой. Поэтому, если у нас дано такое выражение, то есть 4 в пятой в для начала, что бы мы сделали? Мы бы избавились от корня, а от корня избавились противоположным действием. То есть, возвели бы обе части в куб. Получили бы v в четвертой степени, это 4 5. В четвертой, ну еще естественно умноженное на 3, потому что степень в степени показатели перемножаются. Ну а дальше нашли бы корень четвертой степени. Мы сразу не будем писать плюс-минус, потому что однозначно число положительное должно быть объем. Следовательно, объем у нас будет 4 4 на 3. Ну а так как у нас уже появляется деление по степени, то естественно тогда будет корень четвертой степени. То есть это будет 0,8 степени 4 на 3 и делить на 4. То есть это остается 0,8 в 3, ну а 0,8 в 3, то есть 8 третьих это 512, ну так как 0, то три знака убираем, то есть 0,512 тысячных. Записываем в ответ и смотрим следующее задание. В следующем задании у нас уравнение процесса, в котором участвовал газ, записывается в виде. Так, при каком наименьшем значении константа уменьшение в два раза объема газа, участвующий в этом процессе, приводит к увеличению давления не менее чем в четыре раза. То есть, что у нас с вами было? У нас был объем 1, а дальше он уменьшается в два раза. То есть, становится V1 делить на 2. При этом давление было P1, оно увеличивается в четыре раза. А так как у нас P на V в степени альфа это константа, то мы можем записать, что P1, V1, то есть то, что было до этого в степени альфа, это вот эти новые произведения. То есть V1 делить на 2 на 4, P1. Правда, здесь у нас еще вот так находится альфа. Ну, что мы с вами можем, в принципе, сделать? Обе части, естественно, поделить на P1, V1. Что тогда в степени альфа? Это сокращается, V1 сокращается. Остается единица делить на 2 в степени альфа, остается четверочка, и все это хозяйство у нас должно быть равно единице. Обе части поделим на 4, получаем, что 1 вторая в степени альфа равно 1 четвертой. 1 четвертая это то же самое, что 1 вторая, но в квадрате. Теперь у нас основание степени одинаковое, следовательно, мы сразу можем записать, что альфа равно 2. Это ответ, и смотрим следующее задание. В следующем задании у нас опять адиабатическое сжатие. Ну, адиабатический процесс, объем давления связан с со соотношением. Объем газа был 16 и давление 1 атмосфера. То есть V1 пишем 16, P1 равно 1. Дальше давление не более 128 атмосфер. То есть P2 это 128. Ну а собственно V2 нам с вами неизвестно. Ну, опять у нас дана константа, поэтому мы сразу пишем, что единица умножить на 16 в степени 1,4, то же самое, что 128 умноженное на V2 в степени 1,4. Что мы с вами можем, в принципе, сделать? Давайте обе части мы поделим на V2 в степени 1,4. Ну, и давайте также поделим на 16. Хотя давайте 16 делить его пока только на это. Что тогда будет? Получается 16 в степени 1,4 делить на v в квадрате в степени 1, целой, oh, v2 в степени 1,4. Равно 128. В принципе, 128 это 2 в 7. Хорошо. То есть мы с вами получаем 16 на v 2 в степени 1,4. То же самое, что 14 в 10. Ну или 7 в 5. Поэтому давайте лучше запишем 7 пятых. А лучше, конечно, корень пятой степени из числа в седьмую, чтобы было сразу понятно. Во-первых, мы можем, естественно, убрать сразу степени. То есть извлечь дальше обе части, возвести в пятую, чтобы убрать корень. Тогда получается, что 16 делить на v второе, это будет 2 в пятой или 32. Ну и следовательно, для того, чтобы найти v2, нам достаточно 16 поделить на 32 что в свою очередь дает 0,5. Поэтому мы запишем 0,5 в ответ и посмотрим следующее задание. Следующее задание. Один в один повторять четвертое, то есть предыдущее, с одним отличием, что вот здесь у нас нет понятия константы. Поэтому разусоливать особого не будем. Мы сразу начнем подставлять. У нас изначально давление было 1 атмосфер, изначально объем составлял 256, соответственно степень 1,4 новая 128 и новый объем так и будет что мы можем сделать в принципе опять же как в прошлом раз поделить на 1 целую в степени 1,4 при этом 256 в принципе можно представить как 2 в степени так 32 5 64 в 8 а то есть получается 2 в степени 8 на v и в степени 1,4 равно в свою очередь 2 в 7. Но, ну, следовательно, мы получаем корень пятой степени из 2 в 8 на v. И все это хозяйство в 7 равно 2 в 7. В таком случае убираем семерки, возводим в пятую степень, то есть 2 в 8 делить на v это 2 в 5. Следовательно, v будет... 2 в 8 делить на 2 в 5. То есть это будет 2 в 3, что в свою очередь дает 8 и является крайним ответом и крайним заданием на тему показательного уравнения неравенства. Ну и перейдем к следующей теме.